Это был обычный вечер, я как обычно чекал комментарии в ютубе, а в наушниках у меня играла молодежная музыка из контача. Я начал задумываться над следующим фильмом, как вдруг пришло тревожное письмо, а за ним и видео подтверждение здорово мужские мужчины сразу хочу вот что прояснить я осуждаю использование стороннего программного обеспечения или проще говоря читов в играх поэтому чтобы не было соблазн у некоторых зрителей их попробовать я заблюрю все ники этих пидора спасибо большое диману за скинутый пруф ибо я лично за все время нахождения в игре ни разу не встречал читаков раз это не так но чем больше я искал подтверждений, чем больше я углублялся тем я и ужаснее для меня открывалась картина. В этом кинорасследовании мы разоблачим читеров и узнаем их истинные мотивы, узнаем какие группировки есть на рынке и работает ли античит в колдушке. Но сначала залетим к графу, данный отец делится лайфхаками, обзорами, сборками, делает озвучки комиксов в колдушке, да и просто приколдесса выгружает по игре. Сейчас батя к тому же и конкурс дропнул, так что после расследования делай Let's Go по ссылочке в описании. Давайте еще раз взглянем на запись. На ней видно, что данная ПИДОРАСИНА Юзает спидхак, ВХ и АИ. То есть разом три самых жестких чита. Естественно, финальный результат выглядит вот так. А знаете, что самое интересное? Это то, что уровень у этого читера 41. -й. Это сейчас зафиксируйте у себя в памяти. Кстати, у нас же рейтинговый сезон новый начался. А как вам такое? Мы еще вернемся к этому читаку, но для начала мне захотелось разобраться, почему и что подвигает людей играть с читами. Больше всего читаков есть в соревновательных зарубах, то есть в сетевых играх. Первый раз я столкнулся с читаком в КС 1.6, ибо тогда у многих была пиратская контра, и, естественно, все играли на таких же серваках, без нормального античита. Тогда все 8 бомбили на этого читера, а он лишь дико угорал, смотря на все это. Поэтому первая причина читерства — это, конечно же, эмоциональный вампиризм. Эти <плодисменты> хотят вас спровоцировать на горение и психоз чтобы насладиться своим мнимым превосходством. Здесь мы выстраиваем причинно-следственную связь и получаем очевидную картину. Скилловые игроки, вне зависимости от игры, никогда не будут юзать сторонние ПО, потому что у них есть жажда к саморазвитию внутри игры, им хочется понимать игру еще больше, и самое главное, на мой взгляд, это честные успехи в гейме. Гораздо больше эстетического наслаждения можно получить, когда кровью и потом вытягиваешь право катки с задницы. У читеров же все куда печальнее. Зачастую это маленькие и тупые шкалеры, которые естественно еще не могут нормально читать игру и не могут в целом средне хотя бы играть. Максимализм бушующий в эти годы им кричит. Давай Хуя, ты же номер один! Ты да выеб... этот мир! А как его выбрать, когда ебалка не выросла? Зачем набираться опыта и наигрывать часы? Зачем становиться лучше? Зачем смотреть обучающие гайды и тактики? Когда просто можно взять и запуститься с говном? В целом, люди, использующие читы, это моральные импотенты, которые получают эмоции не за счет своих достижений, а за провокацию и горящую реакцию на их деяния. Теперь давайте поговорим про разработчиков этого дерьма и просто про мамкиных предпринимателей. Разрабы этой херни паразитируют и создают такое ПО для получения прибыли, свыше упомянутых импотентов. Наткнулся на дермогруппу, значит я по продаже читов, в которой можно взять чит по оху**ительной скидке, всего за 780 рублей. Но больше всего меня удивил не это, а то, что на эту группу подписано 12 чуваков, которые есть у меня в друзьях. Пацаны, вы чё, ебану? Покопавшись еще, я обнаружил сайт с продажи этой херни, причем все оформлено цивильно, можно и другие игры взять, тут типа временная подписка на чит, то есть он якобы временный, а накрученные отзывы меня еще больше улыбнули. Рассказываю банальную и очевидную схему работы этих вот предпринимателей. Создается сайт, группа или телеграм-канал с этим дерьмом. У этих чуваков в 90% случаев не будет заветного чита. Купля-продажа всего осуществляется по формуле «деньги вперед». Естественно, несложно предположить, что будет после перевода денег. Идите нахуй. Вторая схема чуть сложнее. Создается и впрямь чит, записывается геймплей, чтобы было подтверждение данного ПО, и продается. Ну как продается? Типа продается. Сейчас объясню, почему типа. Разработка читерского программного обеспечения — это муторная херь. Нужно определить алгоритмы срабатывания, вечно обновляющегося античита, настроить функционал и тому подобное. Если чит уйдет в массы, то со стороны игры будут приняты решительные меры по укреплению античита и разработчикам чита станет еще грустнее в его обновлении. Поэтому никто не будет продавать действительно работающий чит, зачем этим бизнесменам рубить сук, на котором они сидят. К тому же могут появиться такие же предприниматели, которые будут барыжить чужим читом. Так что я считаю, что истинные разработчики этого дерьма не будут его продавать, ибо слишком много трудностей потом возникнет. Все эти бизнесмены живут на обмане и выезжают за счет доверчивых этих вот горе-покупателей. Сразу хочу сказать, что мне не жалко чуваков, которые покупают читы и остаются обманутыми, ибо надо помнить, что на каждого умника найдется еще 100 таких. Что, а теперь вернемся к нашему читеру, который занял 50-ю позицию в мировом списке рейтинга. У данного индивида есть свой телеграм-канал. Я решил проникнуть туда под прикрытием и, чтобы не вызывать подозрения, решил сразу поздороваться. Немножко пристав всей говноканал, я выяснил, что данная шайка прямиком из Ирана. Во-первых, в чате базарят на арабском, а во-вторых, вам не кажется подозрительным такое количество клановых топов. У всех этих кланов имеется приписчика Иран. Короче, чтобы не было, но эти махмуды явно не из Сибири. Конкретно у Махнутского чита есть спидхак, вх и аймбот. Но это, кстати, еще не все. Эти данбаланы открыто в телеге выкладывают функционал. Также есть функция высокого прыжка и в КБ режим наблюдателя, при условии того, что вы играете в катки. Как тебе такое, Илон Маск, блять? Это полное очко мужики и че они там мутят. В той же телеге они пишут вот что. Чит протестирован и мы уже находимся на 50-й позиции рейтинга. Выкладывать чит. Еще я наткнулся на вот какое закрепленное сообщение. Из него можно понять, что античит сейчас выключен везде. Поэтому этот Махмут и предпринял такую дерзкую попытку набивания топа. Ибо сейчас многие пытаются туда попасть и, естественно, все чекают позиции в списке. А тут этот Кент. Однако неплохая самореклама, стоит признать. Ты кто такой, Пристав еще их чат, я понял, что антищит в игре все-таки есть и он работает. Первый пруф это то, что аккаунт у него свежий и имеет 42 уровень. Но, к сожалению, у него мы можем увидеть рейтинговую рамку прошлого сезона, которая говорит о том, что ему не дали бан. Я могу предположить, что этот аккаунт он создал как раз-таки в прошлом сезоне, причем под его конец. Логика проста, если бы у него была рамка 7, 6 или 5 сезона, он оставил бы ее в профиле на всеобщее обозрение, потому что она означала бы безнаказанность данного чувачка и отсутствие бана. Поэтому с вероятностью 99% могу сказать, что бан ему прилетал. Причем это еще отслеживается и в их чат-канале, у них в разный период разные аккаунты. Я думаю, никому не надо объяснять, что скачивая читы, мы можем очень хорошо предоставить свои личные данные злоумышленникам. С помощью таких неизвестных приложух можно украсть аккаунт самой игре, ну или украсть что-то поистине ценное, например, ваши фотографии, пароли, переписки и так далее. Причем за это еще и выкуп могут потребовать, это в самом хреновом варианте. Античит в колде есть. Он бывает тупит, кстати. Мне как-то давно писали зрители с жалобами, что, мол, их забанили ни за что. Но, как выяснилось, они использовали геймбустеры. Возможно, кстати, из-за них и прилетел бан. Читерские аккаунты в колде долго не живут. Поэтому встретить вот такого типа в рейтинге на легендах – это очень редкое событие. Люди, играющие в рейтинге, щедры на репорты. Всяким нечестным Ой! Большинство в кавычках продавцов чита это банальные мошенники, вытягивающие деньги и крадущие аккаунты. Поэтому, мужики, в случае обнаружения читера, обязательно не забудьте кинуть на него жалобу в игре. Если будет возможность, лучше зафиксируйте это на видео «Как сделал Диман» и пришлите мне. Паразиты в играх абсолютно нормальные явления, и как я говорил ранее, за все свое время игры лично я не встретил ни одного такого чувачка. Они есть, но их ничтожное количество, так что можно сказать, что их нет. Мне кажется, у читеров постоянно в голове играет вот такая вот мелодия. С читами играю, говною воняю, нету друзей, возможно, я гей. Играйте честно, брата-братья, думайте головой и не подставляйтесь. Еще отправьте эту кинозапись своим корешам, напишите, в каких играх больше всего вы встречали читаков. И не забудьте шибануть кулакич под этот кинофильм. И вашу руку, как обычно, жмет Огнянский.